Здравствуйте! В этом видео по грамматике английского языка для детей ваш ребенок узнает, что такое LEDs в английском языке и как его употреблять правильно. Я буду давать примеры, а ваша задача повторять за мной. В комментариях под этим видео напишите «Готовы?» и мы начинаем. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. Вперед! ILS – Your Итак, в этом уроке мы поговорим о конструкции let's, которая переводится на русский язык как «давай». Давай пойдем по магазинам? Let's go shopping! Давай пойдем в бассейн? Let's go to the swimming pool! Как построить такое предложение? На первое место переносим let's. А затем нужно сразу поставить действие. Что можно поставить? Например, draw или jump или read. Let's draw. Let's, draw. Let's, jump. Let's jump. Let's read. Let's read. А сейчас, ребята, мы с обезьянкой отправляемся за покупками. Вы с нами? Повторяйте сразу за мной и за обезьянкой каждую фразу. Hello! Hello! Hello! Hello! Let's go shopping. Let's go shopping! Great idea! I love shopping. Great idea. I love shopping. Look a souvenir shop. Look a souvenir shop. Let's go in. Let's go in. Yeah. Yeah. bags let's buy something let's buy something okay what do you like okay what do you like well um I like that hat I like that hat Let's try it on. Let's try it on. Great hat. Great hat. Yeah. Yeah. I like it a lot. I like it a lot. Oh, look. I see some bracelets, I see some bracelets, let's get one, let's get one. They are cute, they are cute, oh, I'm tired. Yeah, me too. Let's go to the swimming pool. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, приходите учиться к нам в онлайн-школу. И забудьте о репетиторах и зубрёжке. У нас учатся дети разных возрастов из всех уголков России. Ваш преподаватель английского Диана Вилан и онлайн-школа ILS. See you next time. Bye! ILS – your bilingual future.